Всем здравствуйте, дамы и господа. Игнатьевер мы сюда. ну разумеется, комментарии читаем. КСК, аккаунт, нас В воде все, все, все, да, все. <с <seventwear> <с <Trade> как обычно мой аккаунт заблокирую да, мухчи ты, такое бан, кемпеста бан, бан, короче. Э -э -так. Надеюсь меня нормально слышно. А, сейчас я как обычно Сижу в своих Слева, красный, справа И как а, Ой, слева, красный, справа, синий Вот так как-то В глазах Вообще кайф Будем тащить? Чё, попробуем? Да Мне оказывается У меня какая-то фигня, то на меня, типа, смотрят, смотрят, типа, э, то и украинцы, то и русские, я просто не понимаю. Почему от меня то подпис... Да, вон я захожу, утром у меня 100 с чем то подписчиков, проходит два часа, у меня их э, 57. Я не знаю, с чем это связано. Пока посмотрим ТикТок. Блин, ну ладно. <свист> Сейчас подозрительно, Не... Да ну не просто... лагать ничего в А скилл проснулся. Сейчас тут надо. Допустим, вот у этого человека. Чего у него тут с мой любимый. Колбой. Ч ⁇ красавчик Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! А, 5 так я вас под конец прису, блин, я Тут уже ничего получается не вытащу. Извините, проснулся. Так. Разумеется, у меня как обычно все без монтаза. В принципе.. Я был в Питере, да В принципе там нормально, но. Меня и устраивает там, где я сейчас живу. Конечно. Кое-кто против этого. Да. не будем а грустном будем э, на позитиве у меня за позитивный канал у меня нет ничего депрессивного там блин, ну, кроме battlefield да ладно вот печальный конец А, блин, серьез. был еще там в э, в прикольном месте там был вах серьезным там этого все такой я наверное всего из третий раз по вах не могу. Блин, вот это я тупанул АБКД, АБКД. Да блин. Вс пошл как-то немножко. Ну блин. Вот? В это видите? А, Типа.. Вы счет видите? Ну пон, короче. Да? А Ой, извинись. Ну блин, ну, типа ну. Че? Ну ладно. Кстати, по моей информации, Bonnie Skype начала снимать видео. Да. Ну, кто я на YouTube, то и в ЧикТок. Есть в ЧикТок? А, по-моему, она, кстати, и начала снимать только в ЧикТок. То это... печалька Ведь мне нужны... Беру, да, забрал, но с бою шоу он не вытащит. Не, ну сейчас. Боже суприм, даже ты хороший. Субрин. Ну ч, стараюсь, типа ч, не будем за моего суздать. они на Б пойдут. Кстати, что они и делают. В этот момент у меня выхода. А. Бомба. Можно хоть моей суинфу где он? А, за ну, авик мы покупать не будем, так уж и быть, ладно. Ну что-то я только. зашел в кэшку, сразу скилл поднялся. На максимум. Бывает, что сказать мостачки а, что все какие-то молчивы даже нечестных он чел сказал там учет что-то так вот ну, опа а это свой не сказал Вот это только что была подстава века. Я ведь этого не ожидал. Опа. Я знаю, тебе немного осталось. Красавчики, пацаны. У, у у у Да зенит мне пришлось тратить. Знаете, я все-таки так на всякий случай. Не, я, конечно, не на что но... не намекаю, но... Поступать как-то надо будет. Так, ну шо. Родей вы, мои дружочки-пирожочки. Вон. забыл! Это был мой косяк, чт! Я бы успел, я бы.. Ещ там никого не было, чтобы. Блин. Я сколько раз забылся, ма. Возьму, да, и уже взяли. Где? Ч? Да, уже взяли. <плёк> <плёк> ну ч? Килатус, норма чем а, ну меня переживает? А, Так, вот просто вот этот... Чё он? Ага. Флешбанк. Пойдет по шахту, значит. Ну да, нет, нет, нет. Прошу, прошу, прошу что-то крафт. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, Знаете, у меня вот авик в ту сторону. Ч-то а, уже как-то пофиг. Пус... Блин, что-то я, ч-то. Что-то я у нас как-то.. У меня касса я не сивер. У меня ося звания нет, ну, по-моему я играю в такси верх. Забиван, забиван, давай. Б как, как, как прошли, бы прошли. О, наконец-то хоть один чел разговаривает. Где по тискилф это как-то под... ну, ладно ладно ладно ладно не будет не будет будет их будет будет будет Один выстрел меня всегда пугает Как вот на бочате когда ты делаешь, то есть два выстрела, два сота то есть И тут у тебя выбор Либо отходить на перезарядку Либо ехать добивать там одним выстрелом Твой файл. Э, Есть инфа где? Терриста, а, ты да, ты она, уже не нужна Как бы инфа и не нужна Что-то тупанул, спросил. Я, кстати, удивлен, что меня до сих пор типа Ч... что такое называют. Гетин, скайва, скайва как? Скайвалки, Эээ... короче, скайвалки, понятно вот мне вот этот не унусает доверие обычно вот такие чейки берут то и кручилку включают а вот. out. так ну сад этот тут вариант такой еба выйдут от а, понятно сейчас тут очень рискованно все зависит от моих эффектов не я тут уже реально до да, записка не... убил убил надо было наверное. неужели бля у так чё по не, походу, что... У меня есть другая так, Та э тактика Но ну, наверное я тогда бы прокупил Айфик Но она не унушает типа доверие Фапа мне уже походу проснул не точно Надо было брать. Давай, последний, давай, давай, давай, давай. Я говорю, как раз последний, а вон он сидит. А то есть, оглядываюсь, вижу какую-то точку, а сразу не понял, я затупил как обычно. Он с фх, кстати, конечно. А, ну тут. сейчас пойду нафиг, да? Мне не будет сидеть. Да, значит, тактика галактика, раз... тактика -галактика раз... О, кто-то в СПС Андрюхи, чем что-то, да, так а -а -а. На! на возле нас Нет нет Осик не сдумы после тех Вот тут, вот, вот, конечно, я узнал... ...таксу как молчу Ну блин... Я с калашом не знаю очень много. Это мне, конечно, вроде были такие красивые киллы Я не умею отдать все с Калашом. Я это вон с М4 очу. Ну блин... Ну я знаю, что будет! Я же.. Да. Я так и думал. Я удивлен, как чего ещ живет? А, я хто уже. Волка, счего, кстати. Уйдай, уйдай, уйдай, уйдай. Уйдай, уйдай, уйдай, дун уйдай, уйдай, уйдай, уйдай, уйдай, уйдай, уйдай, уйдай, дун Извиняюсь, чек-то вот. Так, ну первым делом, разумеется, берём чек Проверять, у чего тут крутые перцы состоят, конечно, надо в М4. Перезарядиться и не переносить. Вот тут я сразу после лица, э не понял, где он я думал он типа стоит а он идет то есть, я его в таком момент заметил я... так. не кажется может быть это дефолт э, простыря я в этом месте. не послушаюсь Я туда с ним удивлю. Да блин, ничего себе. Раз, Значит, по-моему, на наш ⁇ хнул к тому, пойдет. Он, кстати, пойдет. Что там не... Опа, а откуда им Не, ну может мне показалось, я не знаю. Может, это... а -а -а, пахнет чем-то другим. Бин, я даже не знаю, он совсем чичера в читаеме. Так-то да, у меня, признаю, признаюсь, признаюсь, да, человек нечестный, у меня есть читы. Ну и то, чисто, чтобы наказывать других чта... читаков. Так, но ну, быстро. Пусть... Игрей я читы не использую. ч а, чё-то, чё-то, чё-то, ладно. На. Пацаны, лонг прошли. Сейчас попробуем сыграть, по-своему, так сказать. Не, ну, если yes, right я сдох, я уже два раза сдох, у меня ноги офф, и я два раза сдох, типа, тут, вон, ангел чисто у This win. It's not possible. Так не ну я понимаю. Дохнуть вот там первый, что uh, хангел, да. Что. <смех> я вот не знаю, что там стоит. От. <смех> а, а, <смех> а вот и как раз об этом я и догадался. <смех> Зато красивые, такие ускожичие. Я даже вам с А ну кое что надо тут проверить один сайт просто в котором не очень вери ой вери ой не да короче ну вы понясы называется play2x типа Он после записи проверию, а пока. Move it, move it! Я вот думал стрим запустить, но тут... Думал минут, наверное, 30. Но я думаю, последняя карточка, в принципе. Так, если ангел сдохнет, носах тут кто-то дает. Раз, два, ну. Вот это я затупил. что это было. Вот это я затупил, ладно. Вот о чем мне. убил. Кстати, у меня есть ВК, а.. Я там скидывал. Фотки, а где там, в Питере? Тихо, на отвлекаю. Спасибо, сыска, многое не говорит. No. Да вот это что? Чипа ВХ, так, они все сзади меня. Дай, забыл, что их там будет. я его убил а ч нас в тебя пройти типа ч не Ладно, чё... а. а. а. а. <с <с <с <с Шапок. Оно <.iels> <fastest fate> господа, вы, короче, пон, да? Вот это было бы круто, если бы у меня сейчас это из хп мой Я уже, уже что-то потихоньку начинаю чувствовать. Всем бед. Привет. привет. Так, я уже тут вот сразу. Немного, так сказать, принял. А я такой запомнил, что сзади меня... Классовчики! У-у-у! easy. I'm going to save the attacks. Siren asses. Aaaa! спасить инфа откуда на этот спонс там, там понял все блин я сказал это было красиво скажите вот это ради этого бог... Испания, бог так Зачаль Я сейчас очень сильно огорчился стой один <coughs> раз помню не А ну вспомним свою старую тактику ну, не ставим а, тактики я помню играл но это было С без записи А тут их двое выскочили, появились. <свот> Ничего, к сожалению. Волт там. Хочу, да, походу я... Бывает. ты ды у меня просто А зачем я вообще туда иду? Нет, мне тут некомфортно. Ух ты, ух ты. он? А, поход показалось. 아이 지금.. наклейкай мне кажется она фу накейкай но Потяжи, взрослый. Охуеть <Ontopediarp inhale> like Да Совсем лайки, подписывайтесь на канал. Всем доброго вечера и утро, печи, то кто сейчас кушает. Ну а я понял. Всем удачи, всем пока.